Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер продаж. Наша компания занимается практическим обучением по продажам для тех, кто занимается реальными продажами, как по телефону, так и в реальной жизни. Немного про компанию. За пять лет существования нашей компании в ряду наших клиентов, которые у нас обучались или получали какое-либо обучение, есть такие компании, как Porsche центр Молдова, как компания Экстериор, компания Лидер, компания Индиспицова Плочинти, компания Construct Resource, компания ну если что, можете посмотреть. Mm -hmm. Здесь mm -hmm. отзывы. Mm -hmm. На сайте есть отзывы, так чтобы я не все mm -hmm. прописывал. Да? Эм, за время обучения наших сотрудников мы смогли поднять продажи наших студентов от э, 10-15% до 5,5% раз. 550% это то, что реально было доказано, это реальные цифры и подтверждения. В нашем обучении очень много практики. То есть, если вы, что вы понимали, как бы для того, чтобы хороший токарь вырезал хорошую деталь на станке, он должен не только прочитать книгу или посмотреть видео, как это делать. Да? Он должен взять, подойти к станку и несколько деталей сломать. Да? что-то не получилось, да? Вот токарь, который ломает детали, чтобы научиться как это делать правильно, это тот студент, который к нам приходит на обучение. Ну только в продажу. То есть он делает какие-то ошибки, мы это поправляем, корректируем, смотрим, где ошибка, еще раз это доделываем, пока человек в конце нашего обучения, он уверен, что он может легко и без напряга продавать. Немного про себя расскажу, потому что про нашу компанию, если что, вы и на сайте можете посмотреть больше. Про себя. Я молдованин, родился в городе Резина Республики Молдова. Э -э.. Обучение, мне и которым я обладаю, это если мы говорим о Молдове, я закончил только 10 классов русской школы, больше ничего я не заканчивал в Молдове. Все остальное обучение было получено за рубежом. Это Дания, это Россия, это Украина, в другие страны я учился. Я обладаю академическим. Образование в области технологии обучения. То есть, что это значит? Это значит, когда вы что-то дел... обучаете чему-то, я прям визуально вижу, что вы в чем-то где-то есть трудность. Я знаю, какая это трудность. Без того, что вы даже мне это говорили, я могу вам в этом помочь. Также у меня четыре уровня тренера по продажам. Я буквально сейчас заключаю контракт. Ну как заключать контракт? Подтверждаю соглашение о том, что я... меня приняли сейчас в.. Международные консультанты, я становлюсь консультантом международного уровня. Mm -hmm. Вот, Что хочу сказать еще? Хочу сказать одну вещь вам на будущее. Что где бы вы ни обучались, неважно у меня, там, в университете, в школах, еще где-либо, mm -hmm. всегда смотрите, когда выбираете обучение, в этом обучении как минимум должно быть хотя бы половина практических, практических упражнений. Mm -hmm. Если вы 4 года учитесь в институте и из них два дня работаете, это не обучение. Это куча набор слов, которые вы загружаете себе туда в голову. Mm -hmm. И когда вас приглашают на работу, я говорю с руководителями, чтобы вы понимали, мои клиенты, с которым, которым я продаю, это директора, бизнесмены, да, mm -hmm. вот, я общаюсь с ними, я знаю, что они ищут. И знаете, когда вы придете на работу и вы скажете, что у вас крутое высшее образование, мало кто посмотрит. Секреты скажу, да? Mm -hmm. Они спросят. А делал ли ты это? То есть, например, ты учился, да, ты учился, например, там, не знаю, на инженера, а разработал какой-то проект? Были ли у тебя какие-то вот дела, которые ты сам взял от начала и до конца и доделал, понимаете?